Каждый день ты просыпаешься и у тебя есть выбор. Чем тебе заняться? Ты можешь начать угождать своей плоти, начиная с самого утра и продолжая весь день, угождая себе и своим похотям и закончить так свой день. Либо ты можешь начать свой день с угождению Господу Богу. Начать свой день с того, чтобы заняться Царством Божьим. Чтобы получить указание от Господа, что тебе надо делать и исполнять это в течение этого дня. Потому что на небе есть книги, в которых ангелы записывают все наши дела. Каждая наша минута, каждая наша мысль записана в этой книге на небесах чем мы заняты на этой земле все это записано и когда мы предстанем пред господом мы будем знать все что мы делали на этой земле то что мы даже не помним что мы делали вчера у господа это все записано поэтому у тебя каждый день есть выбор чем ты займешься царством божьим или собой Пойдешь ли ты с друзьями на вечеринку, пойдешь ли ты в кинотеатр, пойдешь ли ты развлекать свою плоть, пойдешь ли ты просто наслаждаться этой жизнью, или ты все-таки услышишь указание от нашего Господа, что Он хочет от тебя, и пойдешь и будешь это делать. Мы не спасаемся делами, но наша жизнь, то чем мы заняты на этой земле, определит нашу вечность. Если мы заняты собой, то понятно, что мы проведем вечность в аду, но если мы заняты Царством Божьим, если мы угождаем не себе, не своей плоти, но Господу Богу, исполняя не свои вожделения, не свои похоти, не то, что мы хотим сделать даже для Бога, но то, что Бог хочет, чтобы мы делали в этом дне. Только тогда, когда мы исполним волю Отца нашего Небесного, только тогда мы войдем в жизнь вечную. Когда Иисус умирал на кресте, Он сказал, свершилось. Иисус исполнил все то, для чего прислал Его Отец на эту землю. И только тогда Господь взял его и переместил в жизнь вечную. Иисус Христос в вечности. Он царь царей и Господь господствующих, Бог прославил Его. Он наш Господь, Он царь наш. Он дал нам пример. Иисус каждый день исполнял волю Отца нашего Небесного. А ты, исполняешь ли ты волю Отца нашего Небесного? Или ты каждый день просыпаешься и живешь для себя? И делаешь какое-то одолжение Богу, что-то для Него, читаешь Библию или молишься? Этим ты не угождаешь Богу, ты угождаешь своей плоти. Потому что ты выпрашиваешь у Бога, чтобы весь день потом провести для себя и в угождении своей плоти. Чем ты занят сегодня? Чем ты занят на этой земле? Каждый день, каждую минуту своей жизни у тебя есть выбор, чем ты займешься в эту минуту. Да благословит вас Господь наш! Issus.